Ребят, сегодня будет трэш, но я надеюсь, 10 и 100 долларов останутся у меня. Прихожу я сегодня на студию, пели точки никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И мне прилетает, о, о, и мне прилетает сообщение в директ. Порим на 100 баксов, что я сделаю сто раз на брусьях быстрее, чем ты напишешь бит. И Я такой, что? Мы заходим к нему на страницу. Это оказался Влад. Он модель, тиктокер, бодибилдер, воркаутмен, атлетико, атлетику Мадрид. Ну, короче, он занимается классным спортом. Один его тикток, где он просто снимает футболку. Набрал миллион просмотров. И я просто ухожу с ютуба. Опять. Поэтому мы записали наш спор на видео, и давайте посмотрим, кто заберет 100 баксов. Ну что ж, ладно. Да. Во-первых, привет. Салют. Бро, я очень долго за тобой, типа, следил на ютубе. Поэтому, чтобы ты понимал, я тебя знаю уже очень долго. Вот ты, ты, я ты, я ты, такая с тобой познакомился. Я не сильно, но я тебя знаю очень долго. уже. Поэтому, э, я очень рад с тобой, на самом деле, познакомиться. Спасибо. И все твое творчество, я просто, ну не то чтобы люблю, я его просто обожаю. Спасибо. Потому что ты Спасибо. мне научил пользоваться лоджиком. Спасибо. Влад написал мне в инстаграм. Говорит, слышишь ты, битмейкер? А, докажи мне. Говорит, я, во-первых, я спортсмен. Я могу тебя просто вот так вот сделать. На самом деле сейчас непонятно спортсмен или не спортсмен, но, э, но давайте авансами. Он скажу, что я спортсмен, можно? Он спортсмен, я так скажу. И, и он такой говорит, слушай, если ты такой классный битмейкер. Это он сейчас говорит, он мой фан, мой фан, он такой классный подписчик. Я шучу на самом деле. И говорит, я сделаю сто раз на брусьях быстрее, чем ты сделаешь бит. Я такой... Бра. Поэтому расскажи мне еще раз, что ты хочешь, что ты хочешь сделать? Смотри, и братан. Какие, самом... какие суммы спора? На, на самом деле э, сумма спора миллион, потому что, как бы, э, смотри, я хочу научиться писать биты. У тебя вышел сейчас курс, я хочу его взять. Но, братан, я хочу быть полностью уверен, что это просто топ и пушка. Поэтому я предлагаю тебе спор, что если ты напишешь бит быстрее, чем я сделаю сотку на брусе, давай смотри, так как это сотка, э, я предлагаю наступать в забиться подъемные деньги для битмейкеров для битмейкеров нет для спортсмена сам не должен, но я готов их заработать просто для ютубера тем более хорошо добро, тогда ты реально сделаешь сотку добро тебе да сколько у меня будет времени например? ну слушай примерно так как сейчас по форме мне сказать, что я особо да спортсмен как бы ну я думаю у тебя будет минут пять ну, я не бойся, я буду отдыхать. Хорошо, давай, все. Спорим на 100 баксов, я достаю 100 баксов. У меня всегда просто 100 баксов с собой в кошельки. Ребят, вот, я кладу 100 долларов. Кто бы и Ты можешь сразу отдавать их мне. Скоро кончим! Не, ладно, на самом деле, все будет максимально честно. то есть Я буду делать все максимально чисто. У mm. нас, ребят, у нас будет стоять две камеры внизу, будет стоять на плане, будет стоять э, у нас счетчик, сколько он будет делать, поэтому если вы вдруг заметите, что он сделал вот одну а, меньше, вы пишите в комментариях и мы его находим еще раз. Только, а -а -а. ребят, пожалуйста, не, э, за технику, э, этот. Но это же понимаете, что спор, я как бы готов реально выиграть 100 долларов, и ну, мой друг всегда со мной, поэтому он, я надеюсь, он мне поможет, да, брат, да, и поэтому я буду максимально стараться просто сделать эту сотку быстрее, чем он напишет бит. Потому что, ну, деньги решаются, надо забирать. Я просто напишу бит. Я напишу бит, за баксов. Но только так, Договариваемся сразу. Это должен быть не просто какой-то бит, это должен быть максимально лютый. Лют просто лютый. На, на, на самом, это, это, это должно быть больше, чем люкс. Блин. Знаешь, что, ну, чтобы реально на такой бит, чтобы, знаешь, Дабэйби <сёк> услышал, так, оу, щит, кто этот парень, я ему сейчас позвоню. Я к этому не буду. <сёк> я к напишу мелодию, два барабана и все. <сёк> нет, хорошо нет, а, не, ты, Я, я готов его попробовать. Это интересно. Все. все, все я, я готов забрать 100 баксов, поэтому полетели. Разбиваем. И идем делать воркауты биты. на нашей стороне, но тем не менее вот наш аппарат, который поможет нам заработать 100 баксов, мы еще, наверное, его потом бить заберем но короче, погнали мне нужно было заходить в тюнер, определять тюн этого сэмпла потом прописывать 808 баски а ритм это самое важное ритм и на этом строится весь современный трэп все современные риты, поэтому каждые четверти если ваш бит не вступает в конфронтацию с поехали. Метроном... Да. да! Раз! Да. Два! Три! Поехали! Так, ну мы, конечно же, для мотивации включаем музыку. Быстро, быстро! Так, быстро. Алхимия. Так. Бруклин, тихо! тем темп сто пятьдесят пять у Point A Это Где-где-где? Соколовьи от Отлично! Так, раз, два, Кайби, значит, у тебя не Давай-давай-давай, бро. Ты еще добросу 20. Шо, а -а -а. Шо а, все? Последний подход. Сейчас максимально отдыхаю. Делаю 10 раз. Забираю 100 долларов. Хороший план. Э. Про, у, Все. у него последний подход. Все! Все, брат! Все! Все! Все! Все! Я выиграл или я выиграл? Я выиграл! Нет! Этого не может быть! Мы идем этот бит. Ребята, если нет, там нет, не люксовый бит для ДБМ, мы забираем собак. Кто-то выиграл и доказал, что он топ. Это был я. Так, опа. Опа, опа Кто победил? Сейчас будем все смотреть. Будем. <смех> ладно, ну что, расскажи, расскажи людям, как. Ощущение Ощущения вообще было, отвечаю, чисто изи, я сейчас 100 долларов заберу, если не шли в их Если серьезно, сейчас напишем до Бэйби, если он говорит, что они не забирает, я забираю с <смех> ним. И бит. Ну что ж, все, ладно. Встречайте победителя, меня. Yes. <реш> так, во-первых, э, Влад, расскажи свои впечатление вообще обо всём. Так, ну впечатления. Я сделал это по-быстрому, на самом деле. Это не составило большого, огромного труда, но самое главное, что я хотел сделать, это просто выиграть. Но, походу, я не знаю, получилось у меня или нет. Ну, слушай, но сейчас самое главное, нам оценить этот бит. И вы его будете оценивать вместе со мной. Потому что как бы мое субъективное мнение и ваше объективное сделает, по сути, этот спор выигрышным или проигрышным. Ну, прям, мою сторону. Почему-то я сужу такой в свою сторону, не знаю почему. Да, так что, переходим к... Вообще расскажи, как тебе тяжело было делать сто раз? Да не, на самом деле, ну вообще, изи. Я просто делал как можно быстрее, я даже... Я не могу сделать. Ну, все нормально. Ты биты ну писал, а да не буду отжиматься. Каждый хорош по-своему. Поэтому давай тебе презентую свой бит. У меня, как я и обещал, у меня получилось 4 такта. 4 такта, ну это уже... 4 такта, просто чтобы просто был бит, можно как бы... Если что его раскидать, сделать ранжировку и продать дебели. Ну что ж, расскажем, братан, братан, качать не, ну реально круто. Вот эти вот сзади да, эти колоколы вот эти. Вот это. Надо. Да -да. Нормально? Все, ты принимаешь? Нет? Ну, блин, а там много наступаться. Но я не могу этого не сделать, потому что вид реально крутой, и ты реально с этим справился, ты реально красавчик. Мои там отжиматься, это фигня на самом деле, потому что я думаю, физические упражнения. Я думаю, сделать это не составляет труда. Подготовкой, подготовка, Здесь реально очень много работы, поэтому. И как бы она слажилась, по сути, ты всю жизнь занимался этим. Поэтому, братан, я могу тебя поздравить. Спасибо. Я отдаю тебе эти слова. Чтобы, за хороший вид можно и отдать слушай. на самом деле это было реально тяжело, не знаю, было ли видно мои эмоции на наиграли, но они были реально искренние потому что больше, наверное, 80% видео, это я чисто залипал так типа то а -а -а. есть мелодию тоже все прописал? Да, все, все чисто с все чисто я просто открыл инструмент, я, я должен признаться, я изначально думал, типа я такой, так, у меня есть любимый инструмент, я буду использовать его, потом я такой, думаю, ладно, типа, чтобы было, э, Волоска, давай, Daniel Baby, больше, чем эксклюзив, чтобы все было по-честному, я такой, окей, ладно, я взял абсолютно рандомный, ну, свой тоже сохраненный инструмент, но я не помню, как он звучит. Когда я начал париться по хехетам, я такой, думаю, дурак, что ты делаешь, надо выиграть, поэтому я надеюсь, что тебе понравилось. Да, да, братан, мне, конечно же, понравилось, потому что это... Ну это качает. Под это можно делать хит. Сто процентов. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Ну все, братан, ну что я могу, короче, сказать? Давай, ну... Не, ну ладно, я не убегу просто. Так, как, конечно же, мы помним, что на кану было целых 100 до. Я бы их никогда бы не нашел, если он у меня не хотел. Поэтому э, мне э, сложно отдавать это, но. Ну, это был честный спор, спасибо тебе. Да, что ты все делал. было максимально честно. Я надеюсь, что ты еще и купишь тебе мой курс. Ну, теперь уже. Вопрос... Ты купил уже нет. Вопрос. Курсов. Ну, можно слушать подарок, хотя бы, блин, ну дашь. Конечно, я, я, я то вот это сделаю. Ну что же, ребят, вот и все, наш сладкий спор подошел к концу, я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик, я надеюсь, что вам понравился такой формат, а, оцените, пожалуйста, мой бит в комментариях, напишите, достоин да ли он и стоит ли он реально 100 долларов, запрыгнул бы ли на него Lil Baby, честно ли я поступил, создав такой простой бит, а, честно говорю, что я лично считаю, что я, да, это достаточно простой бит, поэтому подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на Влады в Instagram. подписывайтесь на него в TikTok. он снимает классный контент, и я тоже планирую создать свой TikTok, потому что сейчас очень крутая движуха именно там. До следующего видео. С вами был Соколубиц. Пока-пока.